И вы в определенный момент приняли решение о том, что вы будете выходить на блокчейн. Через блокчейн это все будете делать. Зачем? Для чего это нужно? А чего вообще, в принципе, традиционный рынок маркетинга, да, какая проблема есть? Это посредники. Очень много посредников, которые стоят рекламные агентства, платежные системы, различные банки, да. куча договоров сложных, которые там не совсем прозрачны. Да? там В России и здесь еще откатные системы, к примеру. Да? Блокчейн дает полную прозрачность всему этому процессу. И более того, большую часть посредников мы можем просто отодвинуть транзакцию. То есть все... внутри системы ваш токен, правильно? Да, ядро системы это наш токен. И это минимальный процент, который снимается от за 0, транзакцию. От 0,5%, да. Ну, чтобы просто было понятие, даже та же виза снимает 3%. Да. Да, та же виза 3%, а рекламное агентство снимает там 10-15%, а честное рекламное агентство снимает и 30%. Вот.